Здорово, ребят, меня только что Крафтс отпиздил Меня, короче, пиздил Крафтс я просто охуел За то, что я просто ему даже слова не сказал плохого У меня уже началась эта, блядь, проходка дьявола, блядь Ты пользуйся случаем концерта Пользуемся случаем с моим старым Кентом Маркус, Маргарет, 1 декабря... Виновница. Виновница. Санкт-Петербург. Если ты не раз, не металлург и там не прочие, хоня, ты должен прийти. Далее, 8 декабря, Москва, клуб Москва, Москва, все знают. Приходите все. И Пенза. Петр будет даже. Покажи Петра. И Петр, да я подойду лучше к нему. <соединяющие> че, че, че, а что а ты хотел сделать-то? <соединяющие> <соединяющие> все там будут. Все, все мы будем. Все старые там заряжать будет на, на пультах, ебать. И на световик тоже я. А, да. вот световик, еб Если да, кто не да, верит, блядь. Старый, Ты же световик? Да, да. Все. No questions. Далее 16. Далее <соединяющие> 16 шестнадцатого в пензе клуб Ты как короче. она мило кило да. сейчас еще назовем название подожди секунду у меня болит э, просто да. дайте да. мне немножко отдохнуть сюда. короче знаешь как клуб называется Свинам, <с <Despair> <с и ждите епта ждите Ш... Мама Келли. Пенза, мама Келли. Пенза, шестнадцатая, мама Карин, Келли. раз, два, три мы идем. Раз, два, три. Карин, я здесь. Можешь сюда писать. Я просто с девчонками, как бы, Да <laughs> понимаешь, о чем я. Бля, тут, тут фидук. Да, ну, а ты... Бля, просто секунда, секунда, бля, тут бля, такие бля, люди, я, я в ахуе. Пау. бля, если вы не узнали, кто брянский. это, вы сосете хуй. Ты, ты брянский, эй, брянский, как ты? Пацаны, да нормально все блядь вот, это, вот эту историю должны показать нам новом рэпе, мать его блядь Да, а. сука, новый рэп Блядь, заебал, не выкладывай И рифмы и пачки Да я просто угораю И рифмы и пачки Все, я рифмы и пачки Я попросил прощения. Я на конце Конвеста, ебать! Москва, я на концерте Конвеста! <поспелев> Прям! Поднимаемся! Поднимаемся! Поднимаемся! не реально, если хотите еще давай Турман шоу смирена давай не или Турман? Пошел ты! пошел, привет старый, старый, здоровый здоровый, братан Респект. это как вверх, блядь ты, шевелите там Поняли? Да Шумем! Эй! Давайте никотин. никотин! Ходим гримерку. Ходим Гример! Братан, дайте вопрос у меня. А дайте мне водички. Аппарат, конечно, подзаран. Давай, давай. Садим, братан, идем к мне. Пойдем гримерку. Нет.